Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас приветствует компания Билайн, ваш мобильный оператор. Меня зовут София. И у меня для вас есть интересная новость касается вашего тарифа. И это займет не более минуты, хорошо? Да. Дело в том, что сейчас для всех абонентов мобильной связи, которые еще не пользуются домашним интернетом Дилайн, мы делаем бесплатный домашний интернет навсегда. То есть мы установим вам интернет, за который абсолютно ничего не будете платить. Единственное, нужно проверить техническую возможность подключения вашего дома к нашей сети. Подскажите, вот в каком городе проживаете? Вы звоните, не видите, кому звоните? Не расслышала, какой город. А вы куда звоните? А, повторите, какой город? Ну, вы сейчас набрали номер, вы не знаете, в какой город звон... звонок прошел? Не знаете, к сожалению, моя программа загрузилась не полностью. И я не вижу ни вашего адреса, ни даже региона. И поэтому уточняю, подскажите, вы в каком городе проживаете? Город Калининград. А улицу и номер дома а, памяти павших в Афганистане не расслышала какая улица и номер дома памяти павших в Афганистане а вы не могли бы повторить улицу и номер дома третий раз повторяю улицу памяти павших в Афганистане да, к сожалению, там нет технической возможности провести домашний интернет от Билайн. Как только ваш дом подключат, мы с вами другую на улицу Алло, свидания... Другую улицу посмотрите. Алло, другую улицу посмотрите.